Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Пришла пора и баклажанов. Красивых, вкусных, фаршированных баклажанов. Сегодня я вам покажу одно блюдо, приготовленное двумя способами и расскажу, какой из двух вариантов мне нравится больше. Очистим баклажаны от плодоножки. Разрежем пополам вдоль и надвое. Каждый кусочек нужно надрезать в виде ромбиков. Для этого нам понадобятся палочки-ограничители. Прорезы должны быть достаточно глубокие, но основа баклажана нам нужна целая. Теперь замочим баклажаны в подсоленной воде на 30 минут и займемся фаршем. Я его готовлю из говядины с добавлением лука-пюре, чеснока, любимых приправ, яйца и немного муки. Ваш фарш пусть будет такой, каким вы его больше всего любите. Здесь полный полет фантазии и предпочтений. Начиняем баклажаны в прорези ромбиков. Фарш входит очень легко, но процедура потребует немного времени. В блюде я их сбрызгиваю оливковым маслом и заливаю томатным соусом домашнего приготовления. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Накрываю фольгой и в духовку на 45 минут. За 10 минут до готовности снимаю фольгу. Пока готовится эта порция баклажанов, займусь старым методом. Здесь баклажаны обжариваются в раскаленном растительном масле с двух сторон. Занимает это минут 10-15. Готовые баклажаны откидываю на салфетку, а затем оставляю их доходить в томатном соусе при закрытой крышке еще минут 20. Огонь делаю слабый. Буду показывать результат. Эти баклажаны из духовки. Прекрасно пропеклись, получились сочные, но немного пресные и постные на мой вкус. А эти из сковороды. Они гораздо презентабельнее на вид, потому что сохранили отчетливый рисунок. И у них более выразительный и полноценный вкус баклажана. Излишек масла совсем не чувствуется. Я отдаю предпочтение второму методу приготовления. Делайте ваш выбор и вы. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто.